Привет-привет, друзья! Тема нашего сегодняшнего видео – признаки неисправности татчика коленчатого вала. Татчик положения коленчатого вала – это электромагнитный татчик, по сигналу которого в системе прыска топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. Функционирование системы приска автомобильного топлива невозможно без участия данного датчика. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления корректирует следующие параметры двигателя. Количество поступающего в камере топлива. Момент подачи топлива. Момент зажигания. Время и продолжительность включения клапана адсорбера. Уголь поворота распределительного вала. В зависимости от модели и сложности конструкции двигателя задачи ЭБУ могут меняться. При этом ни один блок управления не будет работать без показаний статчика коленчатого вала. В том случае, если причиной неполадок является тачик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими. Первое. Холодный или прогретый двигатель не заводится. Второй. Во время работы под нагрузкой возникает детонация. 3. Плавают обороты холостого хода. Четвертый. Снижается мощность двигателя. пропадает динамика. Пятый. Скачут обороты во время движения. Произвольно меняются обороты и так далее. Практика показывает, что датчик коленчатого валя из строя выходит крайне редко. Проверка работосной работоспособности датчика синхронизации выполняется при помощи измерения сопротивления обмотки посредством мультиметра. Сопротивление обмотки исправного датчика колеблется в диапазоне от 700 до 900 Ом. Если вы заметили неполадки в двигателе, самый простой метод определить, не виноват ли в этом датчик коленвала, это компьютерная диагностика. Если диагностика показывает вот эти ошибки, тогда вам придется заменить сам датчик, кабель или почистить контакты. Чтобы облегчить себе жизнь, рекомендую купить вот такое диагностирующее устройство. Ссылку на магазин оставлю ниже, в описании видео. Для каждого автовладельца диагностирующее устройство это незаменимая вещь. Всего за копейки можно купить автомобильный диагностический сканер.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 А обыкновение сканируют только автомобили ограниченного производства. Поэтому во время выбора диагностирующего сканера в описании нужно обратить внимание именно для каких автомобилей и с какого года производства машины они работают. Ссылку на магазин оставлю ниже в описании под видео. Расположение тачка коленчатого вала может различаться у разных автомобилей. Основное общее правило при поиске датчика положения коленчатого вала – искать его в районе шкива привода генератора. Он закреплен на специальные кроштейн. Отличительная черта датчика положения коленвала – длинный провод с разъемом, который идет от нее. Итак, друзья, если в чем-то этот видео было для вас полезным, прошу поставить лайк, поделиться в соцсетях и подписывайтесь на канал. Спасибо и удачи всем!